Вомагинат. Качество вомагината. Собрали, отжали, казалось бы, профильтровали тщательно через несколько слоев марли, но не получается добиться максимально... Чистого уже конечного этого раствора, то есть гомогенат, один к одному с медом я практикую, вверху остается пленка восковых крошечек. И когда разливаем по баночкам, по мерной таре, все равно остается вверху, ну неприятный такой товарный вид. Как выходить из ситуации? Оказывается, есть вот такая нехитрая приспособа. Банки, их вариантов много, и пластиковые, всевозможные краники разные. И раз вверх выдавливает удельный вес этого раствора все, что легче, в том числе восковые крошки, значит, мы тоже будем применяться. Внизу чистая, идеальная, как слеза. И вот таким способом мы наполняем баночку уже чистым продуктом. Поэтому пчеловодам может пригодиться такой, такая приспособа для того, чтобы получить на выходе максимально качественный продукт играет тоже роль при реализации его товарный вид берите на вооружение не помешает особенно в начальной стадии создания рынка как мы подаем товар такое будет такое отношение будет в дальнейшем и к самому хозяину и к продукту но понятно что качество его в плане воздействия на организм будет в приоритете, но все равно товарный вид должен быть как положено и отвечать соответственно самому качеству уже содержимого.